Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев и этот тур фирма и блог Георгиев Travel. Сегодня я приехал в тропический парк Елумбе, чтобы вам показать эту тропическую красоту этого острова. концентрировано все. Здесь есть тропическая зелень, парк орхидей, здесь есть стеклянный мост, а также веревочный мост, взаимной любви и понимания. Так что пойдемте вместе со мной, покажу, будет много интересного. На этой экскурсии много локаций, на которые можно попасть. Они, естественно, все платные. Поэтому заранее подготовьтесь о том, какую хотите локацию посмотреть, ну или уже на месте, когда вы сюда приедете, все самостоятельно, выберите их для себя. Парк очень большой, здесь очень много локаций, поэтому передвигаемся вот на таких шатлах. Первая наша локация это долина орхидей. Смотрите, сразу на входе в тропический парк есть вот такой городок детский, так что можно занять, чем детей. Но ну, одной половине, например, сходить, посмотреть парк, потом другому. Но ну, в общем, потому что здесь детям тоже будет интересно. Наша первая локация это вот такая улица орхидей. Здесь, на самом деле, они растут практически в воздухе. Им не нужна никакая земля, в общем-то, да, потому что влажности достаточно. Есть, конечно, небольшие стаканчики, да, но видимость создается вот такой большой стенеркидей. Они разного цвета, от фиолетового, сиреневого, белого и так далее. Здесь целый такой коридор. Опять же, здесь еще есть интересный вот такой вот фонтан, который, конечно, создает эту влажность. И вообще, это очень такой, как видите, красивый коридор. Это только наша первая локация, и сейчас мы подойдем как раз а, к тому месту, где а, сердца, где фотографируются молодожены. Вот оно. Мы с вами перемещаемся на следующую локацию по этому парку. Да, здесь, конечно, ступеньки, но как вы хотели, тропический парк. Следующая локация у нас это страусы На них можно посмотреть, их можно покормить И на них даже можно покататься Вот друзья, мы пришли на локацию как раз со страусами Их можно покормить, покататься Мы сказали, пока не надо кататься, они уже накатались, скажем Блогеры атаковали страусов ну, на самом деле здесь можно еще посмотреть голубей, павлинов. На них вообще практически никто не обращает внимания. Они вот они, смотрите. Привет, как дела? Uh, ну, на этом локация именно это заканчивается. Сейчас мы пойдем в другую. Здесь вот такое есть арочка. Такое место тоже для фотографий. В общем, uh, кто любит сделать все классные фотографии, вы точно найдете себе здесь это место это однозначно. Я считаю, что один день проведенный в парке а равен одному продленному дню жизни. Так что пойдемте гулять дальше. Поднимаемся в гору еще на одну обзорную площадку тропического парка Илумбе. Здесь небольшой горный серпантин. Так что советую быть безопасными, ни руки, ни головы не высовывать из автобуса. Друзья, мы с вами приехали на еще одну локацию. Это стеклянный мост в тропическом парке Ялонг Бэй. Сейчас мы пойдем, посмотрим его, посмотрим эти виды, что здесь открываются. Здесь, в принципе, есть уже карта, как это все выглядит. Вот можно взглянуть на схему, да, то есть мост протяженности, он, по-моему, 360 метров и более. Можно пойти погуляться, подняться на обзорные площадки и увидеть, соответственно, всю бухту Ялумбэй. Кстати, кто смотрел мое видео, напомню, вот здесь будет видно отели Горизонт, Мангров 3 МГМ и так далее. То есть это вся бухта Ялумбэй, а вот здесь, кстати, бухта Санибэй. Немного надо прогуляться до стеклянного моста по деревянным лестницам. И скоро мы будем уже на нем. Сейчас перед тем, как выйти на мост стеклянный, обязательно нужно надеть бахилы. Такие тапочки. Обязательно. Чтобы мост был чистый и реально можно было как-то насладиться все этими видами. Иначе все будут ходить в обувь и, конечно, превратиться в ничто. Все, готов. Пойдем. Сейчас нам откроется вся бухта Елумбея, как на ладони. Это большой стеклянный мост, где можно походить, посмотреть, он как раз висит на, на горе вот так, да, то есть можно смотреть как вперед, так и вниз. Сейчас посмотрим, насколько это страшно или наоборот, это просто страшно, прекрасно. Ну вот уже здесь идем, уже здесь... Внизу уже ничего нет, уже немножко, да, такие очищения. Да, людей здесь, конечно, очень много. Ай. Ай. Ай. Ай. Мост здесь сделан в такой а, в форме круга, то есть мы сначала обходим, да, потом выходим на этот круг. И вот она, перед нами открывается, бухта Ялумбэй. Здесь, кстати, очень интересный такой вид, давайте ближе подойдем посмотрим. Здесь на самом центре стеклянного моста можно как смотреть посмотреть всю бухту -бэй. А, Вот она открывается перед вами. Самая, наверное, красивая, самая а, такая с белым песком, с самым синим морем, как я обычно своим туристам это рассказываю. Ну и, соответственно, здесь уже можно понять, что где находится. Гуляюсь по стеклянному мосту. Не забуду сказать, что я занимаюсь продажей и оформлением туров на остров Хайнань. Вы можете прямо сейчас под этим видео оставить свой лайк и, конечно же, свою заявку на тур. Там есть мой прямой WhatsApp, а там есть наш сайт можно также оставить заявку, и вы можете с легкостью попасть в эту бухту. Не забывая, что мы бронируем круглый год, есть раннее бронирование, поэтому для того, чтобы попасть в эту бухту, в хороший отель и по хорошей цене, нужно это делать заранее. Начнем с левого края, здесь отель «Нарада», соответственно, вот он круглая крыша, это отель Universal. Далее у нас, соответственно, вот залив дракона, здесь отель «Палас Резорт». Соответственно, дальше у нас вот это идет центр, скажем, где вот такой шпиль. Это центр бухты Йолунг Бэй. Вот здесь с правой стороны у нас отель, соответственно, Хуаю Резорт, А Дальше у нас идет отель Мангров 3, МДЖМ и так далее. Да? Многие с на есть секретная бухта. Там находится отель парк Хаят. И там же находится вот эта бухточка. Это бухта Сани Бэй. Наверное, самая такая тихая, спокойная. Хотя в целом скажу, что вся бухта Йолунг Бэй очень хорошо подходит для такого спокойного, качественного отдыха, где вы реально получите полный релакс, а не просто будете ходить по магазинам, между кафе и так далее. Это реально бухта для отдыха и такой классный вид только открывается с этого стеклянного моста. Если честно, не очень страшно, хотя ты понимаешь, что под ногами огромная высота, но нет такого чувства сильного переживания. Не знаю, возможно только у меня, а возможно у вас будет наоборот больше страх, но вообще вид отсюда, наверное, более привлекательный даже, чем, наверное, возможный страх, который ты смотришь вниз давайте продолжим а, нашу прогулку поэтому этому у нас здесь реально все фотографируются я не представляю что здесь будет на китайский новый год здесь наверное просто не будет места но в целом скажу вам не страшно так чуть чуть неприятно но гру виды все-таки перекрывают а, вот этот страх пойдемте еще пройдемся там еще есть небольшая обзорная площадка то есть мост я говорил длиной более 360 метров так что есть куда прогуляться в принципе много разных локаций а, кстати вот это один из таких интересных отельчиков, вилл, в аутентичном стиле сделан. Если захотите, вот я про него как-то рассказывал, можно здесь остановиться, там будет тоже бассейн инфинити здесь. То есть очень красивые виды открываются, так что рекомендую, если захотите, именно можете в этот отель попасть. А это как раз то место, где мост начинает трескаться, звук здесь все сейчас будет, так что, смотрите, здесь пока рыбки плавают, да? Это наши инстаграм-блогеры схватят этих Все, видите, идем. На самом деле, как оказывается, здесь не только одна такая смотровая зона, площадка, а здесь очень вот, много локаций, смотрите, можно для фотосессии поэтому, я думаю, если вы сюда приедете, эта экскурсия точно на весь день. Потому что надо пофотографироваться. Единственное, приезжайте, знаю, пораньше утром, потому что сейчас солнце стоит высоко, и фотографии, конечно, уже а, немножко могут быть засвечены, Это потому что хочется делать вид а, на бухту, а не на лес. Поэтому, наверное, все-таки лучше выбирать именно а, время либо после обеда, либо до обеда. Мы с вами поднимаемся по лестнице, то есть здесь тоже да, много кто фотографируется. Сейчас мы с вами поднимемся, здесь, конечно, очередь. Я говорю, опять же, наверное, Новый год здесь вообще не пополкнулся. Поднимаемся еще на одну локацию на Стеклянном мосту. Здесь еще одна обзорная площадка. Здесь время говорят, что осторожно, ступеньки, будьте аккуратны. Наверное, да, действительно, когда здесь После дождя, видимо, наверное, действительно надо еще быть более аккуратным, потому что стекло все-таки, ну, конечно, скользкое. Несмотря на тапочки противоскользящие защитные, думаю, все равно будет. Ну вот мы с вами пришли на последнюю локацию, на которой тоже можно поделать фотографии, селфи. Кстати, есть еще вон там одна локация, Тогда когда при входе а, можно на нее подняться. Ну, В общем, скажу честно, с любой локации очень классный панорамный вид открывается, так что, наверное, эти локации больше нужны не для другого ракурса, а для того, чтобы можно было больше людей разместить, чтобы они могли сделать свои классные фотографии и селфи. Ну все, там внизу мы оставляем тапочки, выходим, то есть все, стеклянный мост нами изучен. И идем дальше, то есть есть еще здесь не одна локация, так что посмотрим еще и другие локации. Друзья, мы вот и пришли в самое, наверное, центр, сердце этого тропического парка. Это статуя дракона. А почему дракона? Потому что бухта Бэй или Ялунвань в дословный перевод есть залив дракона. Здесь, кстати, с этим проблем нет. Есть всегда подкорты в таких местах, поэтому можно смело покушать. Начиная все от морепродуктов и заканчивая, конечно, фруктами, напитками и так далее. То есть все здесь есть. Собственно, мы сейчас идем в один из ресторанов тропического парка. Что там будет? Нам сказали, что будут какие-то там специальные блюда для нас местные традиционные. Так что пойдем посмотрим. Вот так прогуливаюсь. От нас никак не отстает съемочная команда. Hello Санья и различные телеканалы. Мы снимаем контент, блогеры снимают контент, они снимают нас и это происходит повсеместно, как вы видите. Вот, так что это очень забавно. Кстати, здесь есть много магазинов не только с продуктами, но и вот как видите с различными сувенирками, барабаны, это вообще очень часто где продаются. Ну в общем ландшафт интересный, везде как бы. Несколько пересекающаяся да, история, то есть э, вот в деревне Ли и Мяу, вы помните, мы были, тоже похожи примерно на тураж, ну тропический лес, э, какие-то деревянные здания, в которых есть, э, ну продают различные товары там и так далее. Ладно, продолжаем наш путь до обеда, э, точнее на обед, посмотрим, что нас будут кормить, я обязательно все вам покажу. Здесь видимо остатки военных самолетов, э, их вот так вот разукрасили, смотрите, выглядит достаточно интересно, да, то есть вроде как бы военная мощь уже подржавело, сделали из них таких птиц-бабочек. Сейчас нас не пригласили не в театр. Полочки? Обычные очки, просто очки просто Да, обычные очки. Мои, мои и сейчас вещи. мы пойдем посмотрим а, ну какой-то фильм. Здесь, я так понимаю, кинотеатр 5D. Смотри, какой кинотеатр а -а -а. Сейчас нам будет а -а -а. небольшое шоу. Посмотрим, как оно выглядит. Поступила команда пристегнуть ремни. Сейчас начнется шоу. Шоу начинается. Да, я вам серьезно говорю. Трясет, качает, ударяет, ветер дует. Просто мега. Так, обгон. Вау, это просто огонь. Оу. Мы, кстати, путешествуем вместе с этим драконом. Потому что Ялунбэй, Ялунбань, есть дракон. В переводе из китайского. 5D еще не раз, даже 7D какие-то театра не 5D. Ты чувствуешь даже как будто ветки тебя ударяют. Очень круто, очень круто. потрогать. А да, что-то должно произойти по-любому. Кинотеатр, в котором мы сейчас были, стоит 60 юаней. Он не входит ни в какую там программу. Если вы хотите в него попасть, можете отдельно заплатить, но поверьте, это того стоит. Прям у вас эмоции зарядитесь. А еще особенность этого фильма: что здесь показывают все места на острове, особенно в бэй Дракон летает вместе с вами, показывает вам и флору, и фауну. Поэтому, ну, поверьте, это стоит того, стоит. Я как бы не просто сейчас рекламирую, это, ну, мы маленько подустали, находились, да, и вот это. Стряска, вот это шоу, оно достаточно прикольно расслабило и повеселило. Ну что, у нас начинается обед. Мы пришли в ресторан тропического дождя. И сейчас здесь мы будем обедать. А вот нас любезно приглашает уже шеф-повар. А, в этом ресторане здесь, скажем так, система шведский стол стоит 200 юаней за одну персону. Ну и дети, собственно, как обычно, по росту идут. Ну, в общем, где-то до 5 лет 50 юаней. А дальше уже как взрослый идет. Так что все, проходим, а, здесь уже многие располагаются. Кстати, здесь красивый вид тоже на бухту открывается. Так, нас уже провожает. окей, окей. Так, у нас видно какое-то специальное место, нигде все сидят. Ну, потому что у нас большая группа, поэтому нам специально выделили наше место со столиком. Поэтому будем размещаться там. А, кстати, мы пришли здесь на второй этаж, здесь тоже вот он, пожалуйста, шведский стол. Мы можем э, выбрать все, что угодно. Меню я уже отсюда вижу разнообразное как китайская китайская китайская сейчас посмотрим если что-то европейское а, так рис одного цвета фруктовые овощи ну скажу честно не такой богатый стол а, мне кажется возможно там 2000 рублей то есть 200 юаней возможно того не стоит поэтому если вы бюджетный турист экономный а, наверное не стоит тратить деньги, возможно, что-то с собой лучше взять сразу на эту экскурсию, или где-то на улице, на каком-то фудкорте, если их много, что-то купить, перекусить, однозначно, ну, по мне, это должно стоить, там, 100 юаней, Но так как мы называете в тропическом лесу, в Ялумбэе, это премиальное все-таки место, бухты, сюда много приезжают, соответственно, гостей, туристов отдыхать, то есть, соответственно, цена вот такая. Друзья, ну еще одна локация, это пагода вот в таком э, традиционном китайском стиле. Здесь также можно пофотографироваться, можно на нее подняться э, наверх, оттуда также полюбоваться видами, соответственно, на бухту Я Бэй. Что мы с вами, собственно, сейчас и сделаем. Конечно, людей здесь очень много, очень много, но мы как-нибудь проберемся. Здесь есть несколько обзорных площадок. Вот на одну из них мы сейчас с вами выходим. Вот как раз отсюда открывается вид на всю бухту Ялумбей, залив дракона. Видим отсюда дракона. Здесь вот такой панорамный вид. которую я больше всего ждал этой экскурсии, это веревочный мост, это огромный мост, натянут, а, так сейчас секундочку, канатный мост через реку дракона это огромный мост, он полностью из веревки, просто посмотрите такой-то космос, я давно хотел по нему пройтись и очень хотел. Я никогда не ходил по такому длинному веревочному мосту, Ощущение прикольные уже начинаются. Я на самом деле больше всего хотел попасть именно на этот мост, а не на стеклянный, потому что мне кажется он гораздо аутентичней и гораздо на нем прикольнее сюда открывается просто фантастический вид и здесь даже немножко страшнее чем на стеклянном мосту так что обязательно сюда придите мы на самом деле старались попасть на этот мост он был очень перегружен китайцами все-таки нам это удалось так что пойдем вместе со мной посмотрим что дальше что эти чьи-то шляпы валяются здесь есть витерок, и на самом деле когда здесь кто-то долго застаивается люди начинают его качать чтобы людям было страшно они а шли кстати не рекомендуется здесь а, руками зато сбраться потому что его часто смазывают там с чтобы он не ржавел поэтому если идете лучше вот так вот держитесь если что-то вдруг вам страшно стало так очень круто а, сейчас мы стоим потому что а, большая очередь нас блогеров, в том числе которые снимают фотографирует все шевелится забавно Продолжается наша прогулка по подвесному мосту, который весь шатается. Ну реально здесь экстрима больше, чем на стеклянном мосту, этот сто процентов. Это прям классно. Вот здесь самая высокая точка можно остановиться. Кто-то там из наших уже раскачивают этот мост, и ощущение, конечно, непередаваемые Кстати, я говорю, здесь видно ветерок, шляп просто море валяется внизу. Конечно, никто то не забирает, здесь только обезьяны. это самое подходящее место сделать резюме по этому парку, по тропическому парку Ялонг Бэй. А, итак, что здесь находится? Здесь находится, соответственно, у нас сам тропический парк. Здесь находится стеклянный мост. Он, кстати, находится ближе всего. То есть, если вы не хотите далеко ехать, например, как в парк Иногда я тоже стеклянный мост, то сюда будет, как бы, не так долго ехать. А, плюс здесь находится орхидеи. Такой, скажем, скажем ландшафт такой тоннель да сделан а, с орхидеями есть очень много фотозон для свадебных фотосессий здесь как бы многое что для этого придумано и в целом как бы очень красиво то есть классные пейзажи и так далее поэтому можете смело сюда приезжать а, экскурсия в общем стоит того именно для тех кто а, вот как раз любит такие экологичные скажем программы когда у вас, ну, глаз радуется там и так далее. Это, конечно, не экстремально, нисколько экскурсий. это просто, ну, такое красивое место, где можно полюбоваться видами. Ну что, дорогие друзья, спасибо, что смотрели мой выпуск до конца. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. А не забудьте, что я занимаюсь продажей и оформлением туров на остров Хайнань. Это вы сделать можете очень просто. А ниже под этим видео есть мой прямой WhatsApp, а также ссылка на мой сайт. Пожалуйста, подпишитесь прямо сейчас на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, и от вас лайк, а также комментарий. Ну все, дорогие друзья, увидимся в следующем видео, с вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Тревел, пока!